Так, чуть-чуть. Хозяин, собираюсь. хозяин, что? Что вы делаете? Я работаю с малевором. Мне нужно кое-что сделать, чтобы угу. призвались какого-то Мне нужно видеть. отвлечь героев, чтобы они ушли с этого города. В целом с этой Нет. планеты, чтобы они ушли. Нуру, расправь темные крылья. Нет. Пора явиться, Явитесь, мои монстры, призовите сюда, пришельца! Селись, с них, моя маленькая кума. Селись, Пришельцы, меня зовут Монар, я надеясь своими магическими свойствами телепортироваться по всем планетам. Вы должны для меня добыть камень Джудес Леди Баг и Суперкота, а также их отвлечь, чтобы они не были на этой планете. Куда-нибудь идти, и большой сигнал аккуматизации, а я кое-что заберу. -мо, неужели я расшифровала этот параллель планшет? И у меня получилось вот это вот. Сам шикарный. Так, я, кстати, поменяла свою линию. Теперь я вот так вот у него уже. Еще... Так. Нужно будет отмечу Так, ладненько. Тиму, ну, как-то на улице на самом деле. Двери, О, привет, Даня. Привет, как дела? Ой, привет. Даня. Ты еще кто? Адриан. Адриана Грест? Да. Что за Адриана Грест? Я такого видел, такого видела на ну, новостях. Это, это модель. модель. Наш Габриэля Греста. Не видел никакой. Габриэля Греста наш. Не видел. никогда, не а никогда вы... говорю жить. А ну Габриэля Греста на Это модный дизайнер. Так я его сын. Он твой отец? Да. Ну, ладно. А что в Париже забыл? Ну ладно, сейчас такой вопрос. Мы тут живем. Ну вот, а мы, кстати, вот вот только тут живем, мы никуда ещё не ходили. А я, из дом, я из дома сбежал, потому что в вот, ну, отец мне не разрешает выходить дома. Я убежал. Дома не разрешают ходить? Н нет, на улицу ходить. Он инвалид. Я привет. Ну, ну как, привет. Как жизнь молодая? Дет, а что ты красный? Ой, точнее, чёрный. Черный. Ты чёрт, да? Ты из этих, что ли? Как их там? Ков. Да, девочка, Венздей, что ли? Да, девочка, Венздей. 92-й парти. Ладно, в целом, у меня э, важнее дело уже расцветит. Мне еще нужно пойти досмотреть гильяки вампиров наследия. Вот, так это что... Это что такое? Да, это сиральчики, сиральчики. Да? Красивее, вообще. Пишите, какой ваш любимый сериал. Вот какой у вас любимый сериал? Любимый сериал вас ну сериал девочка. Дензе, вот у него любимый сериал. Дензе, у тебя. Нет, я пошутишь. Ну, я стучу в дверь. Моя любимая. ягода-вешневая. Ягода-вешневая. Вы... А где этот вариант? Это новый фильм. Ягода-вешневая плюс это... столб с дерева. Ладно, все, люди, я побегу к себе в комнату. Ну-ка, давай, ты из этих. Ай, ну я же пушка-пускай, это надо. Сейчас к сзади досижу, доработаю. Блин, в школу, сижу, в школу навесить. Так, Так, пожалуйста, скажите, что Сиро Некромант до сих пор еще идет во мне. Нет, это Олег Демартель. Тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, бежим, бежим, бежим. Ладно, если я сегодня опоздаю, то у меня вообще не просу, ну... поэтому... Тихо, чтобы не ну, поменялось. Нет, это все. А, это что вы опаздываете? Где? Где? Они... Ну, короче. Жители парижана. Что это? Что рас... это? <свят> это... Я, я расслал своих новых злодеев, ну, ну, пришельцев. Они так красиво говорят, они такие Люблю, люблю, люблю, Короче, зовите героя Назовите ну, трансформацию. -а -а -а. Да. Зовите Верола. вам Обифроки с Ленин. Он, видимо, везде это транслирует, на что? Пошли классно, я научу к этому. А -а -а -а. я меня я забыл, то, что забыл тетрадку дома. Я там директору пойду. Посижу пока. Хорошо. Нам что-то я не тихо, хочу идти. Тихо, тихо, тихо. Так. Никто пока не видит. Нужно перевоплощаться. <связывая> Тики, давай! Так, нужно написать, нужно написать этим супергероем. Так, так, так. Встретимся на FLVB. У меня есть одна идея. Так, но нужно использовать это. Так, хорошо. Ну, я его всего лишь знаю, даже меньше минуты. Ну, ладно, я его знаю. Я с ним минут пообщался, вроде, по Довериться ему самая посла камечу А, легко. Так, друзья, он сказал в директорской. А, привет, Адриан. Мы с тобой не знакомы, но мне вот про тебя посоветовали. Адриан Агряс. Я дару тебе покажу через разрешение. Использовала влага. После миссии ты врежет. Антифидес у меня. А, так вот, это вот так. Сой, ты зачем использовал? Нужно будет плагом, пока мне... Так, я пойду, пожалуй, мне тоже нужно зарядиться, yeah, но сразу надо покрыть бред well, Ладно, всё. Не, не выходи пока. Тики. Теперь выключаюсь. Скрипись, Тики, потому что нам надолго придется видимо, отлететь вас в космосе. Тики, трансформация. Заряжаюсь. Работает, и теперь я космос. Косма. баг. Так. Супер кот прием. Да, тут. Выходи на место. Сейчас. Если что, мы на эфире в башне, на самом верху. Ага, хорошо. А, это сегодня дождливая погода. Прием, ребята, супергерой. Есть? Прием. На эфире в башне. Да, ну, мы на башне Эльфа. использовать вояш. Да, я сам лечу. Лечишь? Ты летать имеешь? Mm -hmm. Два Давай, астра. Да Астр... Астр... Астробак. Вы у вас приготовлена стреляться, Васы? Mm, да. Да, прям сейчас а могу. Ты мне покушать, Даш. У тебя есть покушать, или я сам. Так, ребята, вот вам ну, по макарону Астра, а ну да, с вами острый Этот заменяю. подойди ко мне, ну я сейчас урони. А я могу прям тут. Um. Да? Ой, мне что идти. Давай. А сейчас видишь, я Астра лучший. Это новый суперкод. Как тебя зовут? Ням, ням, ням, ням, ням, ням, ням. Остонор. Остонор. Я остро. Нужно, нужно отправляться в космос, потому что там какие-то монстры и они, ск они будут скорее всего нападать. А, полетели mm -hmm. Нет, отставайте а я я привет mm, да ну хотя бы у меня красиво ваше остроучение на себе люди надо что-то придумать как-то а мы прилетели, мы когда летели сюда, нас как-то сюда переместило, и я даже не знаю, как мы вернемся А вдруг ты использовала листица <плотворитель> калки свой способный Не знаю. Ну, я не мог же использовать. Ну, тут эти, Никита. Да, я пошел. Это такое, это даже. мне придется, я тупу. Ну, ладно. Так, три, два, один Тут Мистер Бак, тут пришельцы. Мистер Бак, там комиксисты. Не Мистер Бак. Верухе Миссия Бак. Миссия Космо Бак. Нет? Как мне с ними справиться? Мне очень больно, когда вот так а -а -а. Где где они... Ай, как больно. А дайте они, Отдайте, они, и... они не все не упадут. Смотрите, они сейчас все упадут. Ой. Я... Они Я... все падают. Они все упали умерли. <съяк> супер шанс. Ой, боже that мой, that супер. That's так, that ладно, супер шанс that... рано использовать. Давай, я помогу тебе, Так. Что же Люди, мне срочно нужен шанс. Я могу сказать сублимат. Но не работает. А здесь моя сила работает. И ваша сила. Супер помогут. Супершак. ё мне что-то выпало. А, получайте. О, ничего себе. Считайте, это вот. И я, и я. Монарх сказал, то, что они, они что-то делают. Так мы не да. разобрались. Вдруг это вообще мирные жители, она пытается нас запугать? Я я очень сильно их убиваю. По сути, они были, они создали новую, недалеко от тебя, вот эту вот систему солнечную, солнечную систему. Люди, я полечу куда-то в другое место, окей? Справитесь тут. Я еще поищу какие там... Тут еще рядом планеты есть, я пойду -э -по Могу так. Тут нету. нет. Нет, заметьте, ещё пришёл цель. Субли... У них какой-то какой стол. У них Ёмали. сила там не сублимация. Мне нужен суперкод, суперкот, прием. Сублимация. А Нужно, чтобы ты ко мне подлетел. я возле ледяной планеты. Какой? Ледяной. Ледяной. А. ледяной. Над ней. Орбитой. Орбитой. На дне? Над ней. А, на дне. Ты где это? Кто это? Да наверху я! Где? Орбита или тебя? Ну я полетел за сюда. Год сюда! Кот нуар! Ну мне заниматься! А я тоже могу использовать. Пусть Кот нуар использует. Или мне использовать? А так летом. Давай! Вс люда! Потом мы не пишем. Гуля-любки! Ну давай, Гуля-люк! Нет, цикл. Да. Уйдет. Смотрите, сублимация. Хотишь? Хотишь? Хотишь? Классная у меня сила. Сейчас. Хотишь? Хотишь? Телепортируюсь. <свист> Они <свист> все в этом шаре? Я знаю, что он делает. Пуп, пуп, пуп, пуп, пуп, пуп. Да, Брат, ты разберайся, за... пока с этими, я полечу дальше. Получай, ура! Я сейчас то, что я могу далеко биться. Что -то, что -то, Смотрите, я могу да. далеко биться. Вот так. Нет, я не Ой, нет, Котнуар. А я жив. Котнуар, Вы победили их, а нет. Смотри, как я у меня какая сублеваться. Ой, ой, ой, мое. ребята. Я их нашел около раз сто, двести. Короче, на солнце. Твоя. я. Я полетел как кометой. Ой. Вояж. Oh, oh, uh, сколько их? Сублимация. сублимация? Мы тут сейчас <imitating> горим. <hum> У меня уже не можешь oh, ты используешь силу мультипликации? Мультипликацию? Ну я не знаю, я и так много силы сублим. Ты понимаешь, сублим. Я не могу это у слова. меня, походу, есть идея, что нам делать. Я, не, я же тут не смогу это. Мне кажется, мы буквально там уже скоро... Ладно, я скажу, ладно, генерация! Говорит. И что? А. Ну, у меня, смотри, я могу... Почти со всеми разобрались. Ладно. А мне... я... Посмотрите, что испортило силы. Дублимация. Я! Смотрите, можешь мы как-то отогнать Смотрите, какой я сильный. Тут сила притяжения. У меня сила притяжения есть. Я могу их издалека бить. Меня притягивает. Притягивает планета. Пошла то, что тут немножечко попросилась. Горячо, ч А где ты туда? Чудесная жопу все исправит. Горячо что-то вам. Люди, вы о чем говорите? меня вообще. Я вокруг солнца уже облетела почти mm -hmm. что я не могу, mm -hmm. я перезаряжу свою к Ну как Куда ты задохнешься? Космос. Ты, во-первых, моя... во умрешь от холода. Ты а задох... что, Финк если ты? я сейчас дотрансформируюсь через пять минут? Ребята, у меня осталось 5, минут. У меня осталась минута. Че, тебя ебак? Так, все вернулось на круги своя. Перевоплощаюсь. Акума? Так, ребят. Ура, мы мы... а мы знали Акуму. Мы еще ничего не знали. Пора изгнать демона. От, а пока маленькая. Ура. Так. Все, ну, я полетел. ДИ -дизь, Ди -дизь. И не забудь сюда через... это всего лишь начало перед хорошим концом. Нуру, расправь темные крылья. Так, Нуру, ты что-то тупой. Нуру, расправь темные крылья. Нуру, расправь темные крылья. У меня есть это. Так. Это, это говно твое? Даня, ты тупой? А ты снимаешь. Так, ну, ну да. А, в целом, ну, я нашел это и заполучил это. И теперь, мистер Бак и Суперкот, я скоро вас выиграю побежду. Или победю. Важно, потому что.